уникальное по замыслу творение Деникова Зорчего настроения. Оно замыкает восточную часть дворцовой площади. Через эти Ворота, в 1917 году, на дворцовую площадь сбором Барбарис Воружан и Адрадонтика Хотят, ага. то и делают. Бандиты влияют. А другие не сидели, другие не сидели, рамки, что ли, да? Вот Думаете, что мы бастуем из-за того, что нам хочется побеситься? Мы бастуем из-за того только что. Нам? Почему сегодня отмечают день железнодорожников? Почему не отметят день воздушных задыхвостей? В Афганистане столько погибло. Наших ребят не по радио, нигде еще не отвечают. Я с, тобой, я с тобой не согласен. Недоверия к правительству не будет. Копачев говорит одно. Но на местах, на местах делают достовое. совсем другое. Ты а понимаешь? Потому идея. что Брежневская коалиция, Хрущевская коалиция, я не боюсь этого нет, сказать. Сталинская коалиция. Нет, Остаточки. Нет, они не очень нет. сильны. Они будут сильны. Какие противоречия, от чего мы сегодня идем по Невскому, и нас никто не понимает, и мы никого не понимаем. Ну, это мы с тобой узнаем, что они не знают. Ну, вообще пускай забудут, тогда не будет обидно. Не да, будет обидно. Обязательно. А то кричат по телевизору кричат одно, а на самом деле совсем другое. Или пускай вообще забудут о нас, что вообще нас нет и не было. Мы не обидимся. Радио, Радио в том, что... Не если б, неужели, если бы не дали нам вот эту вот книжечку, я вот покажу сейчас. Если бы не дали вот эту вот нам книжечку, неужели бы мы хуже воевали? А? Неужели бы мы хуже да, воевали? Из-за из этого больше туда. Да?